Я приветствую вас! Сегодня мы приготовим сырники из сыра маскарпоне и творога. А для этого нам потребуется 1 упаковка или 250 грамм сыра маскарпоне, 1 упаковка или 200 грамм творога, 1 куриное яйцо, 100 грамм изюма, 75 грамм или 3 столовых ложки манки, 5 грамм или половина чайной ложки соли, и 25 грамм или 1 столовая ложка сахарного песка. Для начала смешаем творог и сыр маскарпоне. Ингредиенты можно смешивать вручную при помощи вилки или с помощью миксера. Но нужно помнить, что тесто для сырников получится достаточно плотно. Далее к сырной массе добавляем соль и сахар и продолжаем интенсивное смешивание ингредиентов. Сырную массу вбиваем одно куриное яйцо и продолжаем смешивать до однородности. В тесто добавляем половину приготовленной манки. Всю манку сразу добавлять не нужно, так как излишняя манка сделает тесто слишком сухим и тяжелым. Если вы любите сухофрукты, то на этом этапе в сырное тесто можно добавить изюм, курагу или чернослив предварительно подготовив их, то есть заранее размочив в воде. Если вам не по вкусу сухофрукты, то сырники можно оставить в чистом виде, без дополнений. Смешиваем наше тесто до однородности и обращаем внимание на плотность, консистенцию нашего теста. Если из введенных сухофруктов в тесто выделилось дополнительное количество воды, и оно немножко влажновато, то дополняем тесто остатком манки и также смешиваем до однородности. Тесто полностью готово к операционной формовке сырников. Рабочую поверхность стола слегка припыляем мукой, а руки немного смазываем растительным маслом. Это нужно для того, чтобы сырное тесто не липло к рукам. Далее поштучно формуем сырники. Для этого первоначально разделяем тесто на равного размера колобки. И чуть позже колобки формуем в виде сырника при помощи широкого ножа. Включаем духовой шкаф на прогрев. К моменту, когда будут готовы наши сырники, Духовка уже должна быть прогрета до 180 градусов. Пока мы придаем форму нашим сырничкам, хочу напомнить, что сыр маскарпоне изготавливается из сливок и таким образом он имеет очень нежную консистенцию с высоким процентом жира, поэтому не стоит пытаться поджарить сырники из сыра маскарпоне на сковороде, так как они имеют все шансы превратиться в один вкусный блин. И соответственно при выпекании в духовке нужно быть уверенным в том, что сырники изменят свою форму. Поэтому сырники на противень отсаживаем, сохраняя расстояние между ними. Пересаживаем готовые сырнички на противень, сохраняя расстояние между ними. И далее направляем сырники в духовой шкаф для выпекания на 30 минут. В процессе выпекания сырники очень сильно меняются внешне. Они увеличиваются в объеме и подрумяниваются. Присутствие в ингредиентах наших сырников сыра маскарпоне – дает нам возможность называть наши сырнички чиз-кейк. Итак, 30 минут прошло, наши сырнички готовы. Вы не представляете, какой это аромат и вкус. Попробуйте, и вам понравится. Надеюсь, вам понравилось это видео. Приятного вам и здорового аппетита!